Дорогие друзья, давно нужно было записать это видео, но я все как-то не мог собраться с мыслями. Прежде всего хочу поделиться радостью. Теперь у нас есть замечательный микшерный пульт Yamaha MGP32X. Слава Богу за это! Во-вторых, я не могу не поблагодарить огромное количество людей, благодаря которым этот микшер Приехал к нам из далекого Екатеринбурга. Теперь обо всем немного подробнее. На протяжении долгих лет нам служил пульт Оникс 1620, пожалуй, это лучший пульт, с которым мне доводилось работать. Один недостаток – всего 12 каналов. Со временем эта проблема стала достаточно острой, и мы ждали, когда найдутся средства на новую аппаратуру. Но в 2021 году в нашем доме молитвы случился пожар. Большая часть аппаратуры сгорела. На восстановление церкви была потрачена немалая сумма, поэтому наши мечты на новую аппаратуру рассеялись вместе с дымом от этого пожара. До недавнего времени нам приходилось работать на системе, состоящей из двух пультов. Один про отсудеза нам предоставил Берлинджер 1204. Второй микшер был Саункрафт перед Фоллером. На втором остановлюсь подробнее. Приобрели мы его в конце 90-х. прошел огонь и воду. В каких только эвакуационных поездках он не был, в каких только условиях не эксплуатировалось, я уже сбился со счёта, сколько раз мы списывали его в утиль. Несмотря на многочисленные ремонты, состояние этого микшера не выдерживало никакой критики. И вот недавно один из наших братьев нашел на Авито эту Ямаху и предложил ее купить за свои деньги. Цена пульта была почти в 4 раза ниже его реальной стоимости. Поэтому, если это никакой не подвох, то действовать нужно было очень оперативно. Нам пришлось обзвонить огромное количество людей. Мы искали тех, кто, находясь в Екатеринбурге, нашел бы время проверить микшер и осуществить сделку. Представляете, как это выглядело. Неизвестный входящий звонок на том конце провода, мой невнятный голос, приветствую. Я Евгений из помогите нам купить мишинный пульт на Авито. Но несмотря на это, никто не отказал. Все приедели в участие. Чего мне сейчас хочется больше всего? Каждому из вас пожать руку и поблагодарить. И еще раз выразить благодарность Богу. Но благодарность не за это, а за вас. Слава Господу!